Очень интересно с переводчиком. <сих> <сих> Я уже один раз свидетельствовал. <сих> Говоришь слова и размышляешь над ними. <сих> <сих> <сих> Мне очень понравилось. <сих> Спасибо. <сих> Мы, когда были в Донецке, в нашей церкви. Когда ты в в Донецке. Я задавал себе вопрос. никогда не мог понять. может Церковь большая. Около 200 человек. По Начинается прославление. я наблюдаю такую картину. И вижу наблюдала такая клетка. Полный зал. зал это а перед залом хол. И перед и И вот там была такая группа людей в и, холле. Почему-то, когда было прославление, и по причина, по нету, человек 30 или 40 уходили в этот холл И просто разговаривали. И просто говорили. Меня это всегда. Бендежила, забываю и уже. То вам я меня Заканчивалось прославление. Эти 30-40 человек 30 заходили в зал. А человек 50 еще это, уходили из зала и там опять в холле начинают. И после этого 50 человек, друг вещи. Из лизаха и из лизаха говорили помежду си. Но я общался с этими людьми. Я говорю, что как вы их разделяете? И, Питер, за что такая разделяя Мне первая группа людей говорила, мы не любим прославления. И первая группа на хора говорила, мы любим слово. Другая группа людей говорила, что вот такие были дебаты. И такая была наша а что ну, важнее? Прославление или Слово. И вы уже поняли, эти две разные группы людей говорили разные. Но я, ну, я думаю, мы все считаем, что и прославление, и поклонение и проповедь. И проповедь да? Это все важные части, У вас все важные части служения. Я поделюсь буквально минут 5-7, 10-20. Я хочу говорить о поклонении. Потому что я поклонник. За что сам поклонник. Поднимите руку, кто поклонник? Слава Богу. А кто музыкант? Кое-кто и я поклонник и, музыкант. и, кто и, э, поклонник, и музыкант. Я не музыкант. А ты музыкант. Я поклонник. А, поклонник. И знаете, э, в детстве, когда я был маленьким, и, я жил в, в двухэтажном таком общем доме. Но на ну, у нас они называются сталинки. <coughs> мне мама, ну, собирались ну, две лавки такие большие. А, нас, ну, две, пейки. две пейки. И собирались соседи все. Соседи И мне мама выносила табуретку. И давала, шест... давала в руки скакалку вот это же девочки. Да, да. Пришли, а Вожей цель Я брал вот эту пластиковую часть руки. И часть И пел песню Юрия Антонова. И започнил, започнил на Юрия Антонова. Под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. <laughs> Оказывается, я не знал, это была интерпретация 90-го псалма. Оказывается, че това е на 90 -х, 90 -х. Тогда я еще этого не понимал, но каждый из нас, я думаю, знает, что с самого детства Господь, Господь такой тонкой, линии с тонкой линией вел, вел к своей встрече с Ним. И я пел эту песню и что-то переживал. Я спрятал, песни, в в Потом был вечер. После вечера, я шел кататься на качеле. И, и у меня была одна игра. И, одна игра. Качеля, когда внизу, и, когда я смотрю на землю, на соседей. И, и, и я кричу, э, этот мир... И <прокуская> свят. Когда поднимаюсь вверх, я смотрю Когда на звездное небо, в наборе, в небо. Я кричу Новый мир. И <прокуская> <прокуская> <прокуская> но, но, но, но Я не знаю, почему я так делаю. Не знаю, за что править, Когда Господь меня привел к себе, <прокуская> все эти моменты соединились в моей жизни. Соединилось все. Эти моменты со Соединилась, когда в армии я говорил это слово свидетель. Когда я первый срок, службы, И я срок службы. да? Когда я хотел у соседа. В из сосед? ну, украсть чуть-чуть крема. Но чтобы крем. сапоги? Mm -hmm. свои бубки. Мне попал в руки. Православная молитва слов. Там была первая молитва очень наша. Времена были тяжелые. Очень была жесткая дедовщина. Издевательства. И я первую эту молитву прочитал. Тогда я еще не знал, что это такое. Я почувствовал, как Дух Святой просто наполнил эту казарму. Я стал плакать. И в мое сердце и слилась такая любовь. Тогда я еще не понимал, что это за чувство. Но мысль была такая, что... Если бы сейчас казарму зашел... Дедушка, Че, в казарно, ну, старос, дяко, старослужащий, в служил давно. я бы его в лысинку расцеловал. <с <с Такая любовь излилась. И любовь После момент. этого момента служить стало намного легче. Он момент стал да я выучил молитву от Читал ее перед сном. Утром. И сердце мое наполнял Господь. И мое сердце испытывал Бог. И я верю, что в это сложное время поклонение нашему Господу, соединение вместе с Ним в одном духе. Это очень важная часть. И, конечно же, когда мы говорим о поклонении, говорим, сразу же мы вспоминаем историю, а, когда Иисус, Иисус встретился с женщиной-самарянкой э, возле колодца. А, до Я не буду читать, но дословно эту историю, а, что-то буду пересказывать. История? Я ее очень много раз перес, ну, перечитывал, много частей, Но когда последний раз я читал эту историю, ну, читал Дух Святой дух? Ну, как бы намекнул, говорит, посмотри на эту женщину, Самарянку как на примере его возлюбленной церкви. Возлюбленная невеста. Знаете, так стало интересно. Конечно, первое, что ну, все мы прекрасно знаем, что женщина эта пряталась. Она пришла в самую шару. Кого? Чтобы ее никто не, видел. не видел. Каждый из нас переживал в своей жизни такие времена. И всякий один нас переживал такие времена когда мы не можем делиться Евангелием, когда мы не можем Евангелием в силу разных причин. В зависимости от Особенно сложно делиться Евангелием. Особенно трудно Евангелие где идут гонения. Мы это переживали. У колодца сидел Иисус, который попросил женщину дать ей бить. Когда она включила сарказм, и Иисус говорит, если Иисус бы сказал, ты знала, а куда? А куда? А куда? знала? кто говорит с, Кой говорит с тобой, я бы тебе дал воду живую. живую? И ты бы не жаждала во И, не может нужды, и потом. И после Иисус говорит ей. Иисус ей Позови своего мужа. И из какой мужей? Она говорит, у меня нет мужа. Иисус говорит, Иисус Правду ты говоришь. Истина, ты показываешь. Те пять мужей, которые у тебя были, не были мужьями, теперь. и шестого, которого ты имеешь и шесть, сейчас, тоже не можешь. Это ты истину сказал. За истину, Тут женщина-самарянка решила пообщаться с Иисусом на религиозные темы. Да, Она говорит. Тя ну, помните, да? Но съесть, вот есть. вы говорите, что тихо. мы должны поклоняться здесь. Четыре а вы говорите, что вы должны поклоняться вот здесь. Ну, то есть она попыталась так, порассуждать в теме, о которой, я думаю, она не до конца понимала. Иисус ей отвечает. Расширенный перевод мой. Мой расширенный перевод. Послушай, драгоценная. Неважно, в какой церкви ты сейчас поклоняешься. Неважно, Не какое у нее название. Старая самаритянка. Старая самаритянка. Или, Новый Иерусалим. Или Новый Иерусалим. Но отец из тебе ищет поклонника. Но то По всему миру которые будут поклоняться Отцу в Духе и в Истине. И что-то с женщиной произошло. Вы помните, что я сказал? Давайте, давайте посмотрим на женщину-самарийку как на прообраз церкви. И я чуть возвращаюсь назад. Иисус говорит, «Ты имел Иисус пять мужей». Сказали, И шестой, который сейчас он не муж теперь. И для меня это звучит сейчас как прообраз, что Церковь Божья, невеста Иисуса Христа, она как бы была затеряна между разного рода учениями, Возможно, и правильными учениями, Нет, не но которые не до конца могли бы ей дать но именно вот это вот замужество, отваза, э -э, именно вот эту заботу Иисуса Иисус, как жениха, э -э, как, как мужа. Как и он Мож? говорит, и шестой, и ты шестой, не муж чести? тебе. И он как бы говорит, невеста моя, церковь моя, я седьмой, цифра семь, это семерка, это божественная полнота и он говорит, я твой муж. А твой муж помните, как он ее спрашивает помните, как позови мужа твоего а внутри говорит, я твой муж а казва, а сам самаритянка, я а сам твой муж и что-то она пережила, когда Господь сказал о поклонении и она помните, поклонение? побежала в город и, избегав, избегав в и я думаю, знаете, что она кричала? Я выхожу замуж. Я выхожу, замуж. Я выхожу замуж. замуж. Потому что мой Господь, мой супруг, он грядет. И знаете, когда мы в Мариуполе сидели под бомбежкой, мы читали книгу ⁇ женщины читали мы книга ⁇ Не я не буду долго говорить, там, в 50-х, 60-х годах Бог призывал группу женщин на служение, даже в 40-х. И Господь приходил к этой женщине, она ему говорила, Господь, ну как молиться? Сейчас война идет, Вторая мировая война. Бог ей отвечал, «Я хочу, чтобы ты соединялась в единстве со мной». И когда мы сидели под бомбежкой, там было чуть-чуть страшно, но рядом был наш возлюбленный. И когда нам становилось особенно страшно, мы кричали, «С нами ничего не случится!» Нас. Потому что мы выходим замуж. За и... И... И... Мне, как мужчине, не стыдно говорить. Я выхожу замуж. И... Мой возлюбленный и... грядет. И поэтому мы сейчас будем прославлять и... нашего Папе... драгоценного, а... нашего а... возлюбленного. А... Драгоценный отец, мы славим тебя. Мы и, славим славим тебя. и мы превосносим тебя, твое святое имя. Мы собрались здесь, тело Твое, невеста Твоя, и мы приготовляем себя для встречи с Тобой. Драгоценный Господь, наполни прямо сейчас наши сосуды Твоим маслом, чтобы все дни до Твоего пришествия мы были разумными девами, чтобы мы исполнялись этим помазанием, этим единением с тобой, Господь. Мы славим Тебя и превозносим Твое святое имя. Аминь. Аминь. Аллилуйя.